Японская компания Mazda отправила на пенсию модель CX-9 и заменила ее новым флагманом, который называется примерно так же, но по нынешней маздовской моде цифровой индекс двузначный – CX-90. Размеры пока не оглашены, но длина точно превышает 5 метров. В салоне три ряда сидений, приборная панель, конечно, минимум 10-дюймовая электронная, а 12-дюймовый и проекционный дисплей доступны в качестве опции. В дорогих версиях применяется кожа Напа, алюминий и шпон. Естественно, в наличии полный набор современных систем безопасности. Коль скоро CX-90 не только флагман, но еще и модель, нацеленная на рынок США, обделить ее мотором было бы неверно. Поэтому на выбор предлагают две версии. Во-первых, модификация с новой рядной шестеркой объемом 3,3 литра. Этот агрегат уже встречался на кроссоверах поменьше, но тут его форсировали почти до трех с половиной сотен лошадиных сил. Величина для кроссоверов Мазды рекордная. Крутящий момент тоже приличный – 500 Нм. Коробка передач восьмиступенчатая с небольшим электромотором и мокрым сцеплением на месте гидротрансформатора. Впрочем, зеленые не дадут забыть об экологии, поэтому есть и другая версия, где бензинового мотора меньше, а электрической составляющей больше. У нее атмосферная четверка объемом 2,5 литра вместе с электромотором установка развивает 327 лошадиных сил, а крутящий момент такой же, как у более мощной версии. Это подзаряжаемый гибрид, который позволяет ездить на чистой электротяге благодаря батарее емкостью почти 18 квт часов все модификации оснащены системой полного привода iActive с муфты подключения передней оси. Да, именно так. Ведь в отличие от подавляющего большинства кроссоверов, в основе здесь классическая. Считайте, заднеприводная платформа. Технически CX90 приходится родственницей модели CX60, представленной в прошлом году. Они базируются на новой платформе с продольным расположением двигателя. На уровне шасси машины не одинаковы, но похожи. Впереди у CX90 все та же двухрычажная подвеска, сзади, естественно, много рычажка, во всех случаях обычная пружинная. Никаких адаптивных вариантов Mazda не предлагает. Выпускать кроссоверы будут на родине марки в Японии, а продавать исключительно в США. Во всяком случае, поначалу. Предполагается, что другим регионам предназначена модель поменьше, Mazda CX80, премьера которой еще только предстоит дождаться.